Это все зависит от арендома. Так, ребят, с правой стороны поедем отсюда вот. Серьезно? Серень, ты на птшке встань, но только не на базе, а где-нибудь, вот, чтоб тебе место было. Может, ты... Поехали по стежами махаться. Ты что, страшно? Нет, нет. Слишком много. Там прямо устроили минутки 26 за запрут. Режима, Они ее не запрут. Все. Они будут запрут, когда мы все засветимся. Мы успеем тяжелый разобрать. Они же на приемке сейчас, 28 будут здесь пока стоять. серия Сергей, а что у тебя дурно такое, блядь, стоит непонятно Ты чё, ну, на... Не, мне не надо. Я поеду рядом лучше. Я тебя подальше поеду. Его девки а, сади помень поменьше так. поставить. Какой все еще ебет. <смех> ладно, я его не знаю. Я поехал. девушка тебе надо будет уйти потом, <смех> чтобы центр здесь не смотреть. А если базу не будут брать КПУ? А кто там брать будет? Они все медленные. Ну, идёт... Кроме Бурас, и бурасы и все. Треника... Можно одному, одному остаться и, всё, и все. Все остальным там. Там Серега стоит, вернуться и стежки чё... Раз светил супер. Центре, про центре, по города стоит э, дядя, называется кто? Элвин. там, елк <шес> Да-да, вот он там. Ёлка. А, -а, -а. Я приобрел, и что там у тебя за музыка? А Ну, это 28 мой. Ура, засква. А, два раза или один раз. Да похуй, вкатывайте. Вкатывайте на базе говно. Расходка КД. Так, я средний танк, конечно, тяжело тяжелый. Блять. Так, вот это 44, вот тоже вернись. Бежаешь. Дурайска, дурайска, шутнула. 28 ворота. Блять, жопу 28 Блять, бата. Блять, да. Блядь, я Вы собьете базу, Да, там два шота. Бери. разбить. Нижний нижнего лист 20. Быстрее, блять, а вы не можете? 28 у нижнего лист. у них лёгла. Два раза фугасом Енолёх. Шот на вас. Фугасом. Два раза фугасом и все, а потом нижнего добиваем. Ёлка вернись, погоди. Все отлично, ребят. Свети лучше ренегата, ренегата подсветил он меня откидывает. Вот район выходите и просто, да, четвером, давай, давай, давай, давай, четвером, четвером, четвером, заходи, вперед, вперед. Да, ты можешь просто там поставить? Иванов, заходи. Ты лезешь, я лучше Целый, целый, объедь, целый. Ты заходи уже, господи, заходи, он да один, у вас четверо. Не жди перекд, блять, заходи, заходи, заходи, заходи, умирает, чувак. за, за спину заехать. А сколько у ВК хп? У А у 44 наших сколько? Остановись под него под башню, слышите? Крути, крути, крути, крути, крути, кроти. Он упадет, упадет, упадет. Отлично, все, пусть падает, пусть падает. Ты не падай, ты не падай, пусть он падает. блять, наоборот. как крепись, Ромка крепись. Да давайте добьем, не берите базу, потому что фарма. Берем, берем А сейчас Ромка наиграется с ним. Вокруг камня, до да, Рома. В башню попробуем прицелиться. Отлично, умничка. Давай башню цель селить. Пацаны, дайте не стреляю. Сейчас Ромка наиграется с ним, да? Ромка его сам, мне кажется, заберет. Было мне на верху. По Пойди... да. Ладно, ладно, ребят, Ребята, ребят, не ехать. Ребят, не берите базу, пожалуйста. Айма, вниз, Дула, максимум вниз и в двигатель стреляй. Умничка! Молодца! А я засветил. меня заберутся. Будет хорошо. Блять, ну съедьте, пожалуйста. Нет, нет, забираем базу. Она, Она очки дает. Очки дает хорошая база. Захват. Это очки. Надо забрать и убить. Ну да, надо все вместе делать. кто-нибудь. Блять, он на фугасах. Не берите. Так а что тебе добить? Толку то, что ты добьешь? Ну, ты заработаешь 36 кп. 120, блять, этих. Сереба. а так ты забираешь базу, это называется, блять. Победа всей команды. Победа всей команды. Каждому добавится.